Всем привет! Сегодня снова с вами говорящая голова. Ну, я думаю, вас это не волнует. Короче, э сегодня я затронул три темы. первое это злость, почему злятся люди. Второе – это я поясню некоторые моменты относительно вчерашнего ролика по поводу лотереи, потому что у некоторых это вызвало недопонимание и какую-то странную реакцию. И третье – я... Наверное, все-таки некоторые дополнения по поводу рабства поясню и озвучу, которые мне понятны, и, наверное, и вам будут тоже понятны после этого. Почему? Потому что, я так понимаю, некоторые люди не совсем оценивают, не совсем точно оценивают ту реальность, которая вокруг нас происходит. Первое. Буду говорить, постараюсь говорить быстро не растягивая, не размусоливая. Почему? Потому что сегодня ко мне должны прийти люди. В общем, если придут, придется прерывать видео. Хорошо, короче, перейдем к делу. По поводу злости. Почему злятся люди? Опять же, всегда учитывайте то, что я говорю о большинстве. Я не учитываю в данной ситуации, э, при высказывании своего мнения, я не учитываю то, что есть индивидуумы, которые сами прекрасно разбираются в том, что происходит, у них свое есть мнение, у них есть свой взгляд на что происходящее, они, они имеют представление и понимание о том, что на самом деле творится у них внутри, они контролируют свои эмоции и прочее, прочее. Всегда воспринимайте мои высказывание как, как затрагивание большинства. То есть ну вот у нас есть абсолютное большинство общества, которые живут шаблонно и мыслят, в принципе, относительно того же шаблона, я о них и говорю. Это может быть вы, это в каких-то ситуациях, в каких-то моментах это может быть я. Потому что, ну, естественно, я далеко не все знаю, и, конечно же, допускаю ошибки, точно так же, как все остальные, спотыкаюсь и, и злюсь, и на одни и те же грабли тоже наступают. Ну, мы несовершенны, и этого не избежать, потому что мы конечны по своей сути. Мы родились, и в итоге мы умрем, Поэтому мы и не в состоянии. Проживи вечность, наверное, да, я имел бы возможность достичь некоего, некоего идеала, дабы поступать абсолютно правильно. Так вот, <coughs> по поводу злости. Какие моменты бывают, что, в принципе, в жизни нас злит? Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что злость у нас возникает по поводу день, в первую очередь. Мы... Злимся, когда кому-то, предположим, одолжим, и нам не возвращают вовремя деньги. Это распространенная ситуация. И мы злимся на кого? Мы злимся на человека, которому одолжили деньги. Но это неправильно по сути своей, по структуре. Почему? Потому что э, человек, который не вернул вам деньги, он таким был всегда. Он, он никогда не менялся. Он, он и не собирался вам возвращать деньги. То есть его задача была взять у вас эти деньги одолжить, убедить вас в том, что ему необходима помощь, и что вы единственный, кто может ему помочь. В общем, тут это не важно. Условия, при которых человек так поступает, это совершенно не важно. Важен факт, то, что человек одолжил, вы ему дали, вы ему поверили, и в итоге вы обломались, и вы злитесь. Это логично, но это неправильно. И опять же, эта логика такая обывательская, шаблонная. С чего вдруг он виноват? Этот человек... Всегда жил так, как живет. Если, предположим, он прикрывался какими-то красивыми словами и какими-то отдельными красивыми поступками на показ, то есть лицемерием, если быть точным, то этот человек всегда представлял для вас угрозу. Поверить ему — себя убедили вы. Не предположить и не просчитать факторы риска — себя убедили вы. Проявить желание стать благородным, таким охренительным, человеком, который кому-то помог и самовозвысить себя за, за счет этого, это ваш личный выбор. По итогу вы обломались и злитесь на него. С чего вдруг? Вам нужно злиться на себя, потому что вы такой тупой. Э, без обид говорю, без оскорблений. Как бы, я просто называю вещи своими именами. Опять же, э, воспринимайте мои слова как, ну, затем исключением, когда я говорю в форме метафоры. Метафорически выражаюсь, но я думаю, метафора, она заметна. Ее спутать в принципе невозможно. Хотя вот в ролике о лотерее люди спутали мою метафору с реальностью. И, видимо, что-то дурное подумали. Это не важно, Я это поясню попозже. Поэтому, если, предположим, вас кто-то подставил или кинул, вы доверились, вы не посчитали нужным изучить этого человека, изучить историю его поведения. И что удивительно. Я говорил о том, что дружбы не существует, что дружба — это лишь красивые слова. Многие люди, они собираются вместе, я же говорю, выпивают, балаболят о чем-то, они ностальгируют по каким-то таким вопросам. И вот и вся дружба. И когда в итоге вы хотите обрести какую-то помощь, обращайтесь к ним, то вы не находите ответа, вы не получаете его. И тут вы начинаете опять же расстраиваться из-за того, что вот, я думал, у меня друзья, там, или я думала у меня подруги. Это не так. Вы изначально ввели в свой круг людей, которые не преследовали целью стать жертвенным другом для вас, для вашей жизни. Я говорил о том, что каждый человек эгоист, и каждый человек поступает исключительно так, как выгодно его жопе. Исключительно Муаза мы в конце. Вот, поэтому опять же, необоснованная злость. Мы злимся на правительство, да, за то, что они, я в том числе тоже, да, периодически я злюсь, но когда я задаюсь вопросом изучить ситуацию, я понимаю, что это тоже глупости. Но неужели я не был в курсе, что эти люди лгут всегда, что э, синоним Слово «политик», «чиновник», «госслужащий» и «президент» в том числе синоним, – синоним, абсолютно стопроцентный синоним – это лжец. Вся политика, политология, экономика, философия и многое другое. Я вам об этом уже говорил неоднократно. Если вы предположим, не ленились и пересмотрели все мои ролики, ну там тоже есть да, ошибочное мнение, ошибочное суждение. Я согласен, у меня нет какой-то идеальной формулы, идеальных ответов. Однако я рассуждал на эти темы. То есть я высказывал свое мнение, и я говорил, что нельзя в это верить. Это чушь, это ложь. Поэтому, опять же, здесь на кого злиться? На них? Да в принципе нет смысла. А то, что, ну, э, да это и неправильно, потому что виноваты-то мы. Мы поверили, мы приняли такое решение. Мы в свое время промолчали. Вы знаете, почему, предположим, нацизм в Германии процветал? В свое время там в 30-е годы потому что когда приходили э, люди по ночам в коричневой форме забирали определенную категорию людей там предположим они забирали поначалу видимо коммунист я сейчас не вспомню я помню весь процесс э, вернее я знаю весь процесс но я не вспомню дословно я передам вам сам смысл первую ночь, предположим, ну, гипотетически так, образно выражаясь, приходили и забирали коммунистов, арестовывали, их выводили. Люди сидели за дверьми, молчали и думали, ну, блин, главное, что не за нами пришли. Потом они приходили за социалистами, потом приходили за евреями, потом приходили там еще за кем-то, еще за кем-то. В итоге каждый раз кого-то забирали, все остальные молчали, потому что, ну, блин, пришли ж не за нами, это хорошо, что не за нами, но в итоге пришли и за ними. Понимаете, в чем суть? Поэтому ваше неучастие, ваше нежелание изучать ситуацию и осознать реальность, к чему я всех вас пытаюсь сподвигнуть, к чему я всех вас пытаюсь подтолкнуть, это и есть, наверное, недочет. Я вчера говорил о том, что мы перестали думать, это очень важно, мы перестали анализировать ситуацию. Я понимаю, у многих нет даже... даже предрасположенность к этому, и не только не предрасположенности, они никогда с этим не сталкивались. Им, они всегда жили по шаблону, им всегда говорили, как жить. Это удручает меня. Почему? Потому что да, именно вот так вот воспитывают детей в наше время, именно вот так вот размножаются. Опять же повторюсь, почему я всегда говорил, что размножение как таковое – это исключительно важный процесс, это исключительно интеллектуальный процесс. Ну, помимо физической активной какой-то категории, не категории, а этапа, скажем так. Но люди не слушают и не хотят слушать. Ну что ж, это их проблемы, потому что эти проблемы, вот, вот как раз то, с чего все начинается, оно в итоге и вылазит на всю жизнь. Оно в итоге вас и губит. Мы обижаемся на начальника, что он там сократил нам зарплату, что он не выполнил свое слово, обязательство. Хорошо, вы потребовали от него какое-то письменное подтверждение, письменного указа, приказа для выполнения какой-то... Какой-то активности, которая в последующем привела к тому, что вы либо не получили деньги, либо получили травму в процессе э, исполнения данного указания. Когда, предположим, дело касается суда, то там спрашивают, а у вас есть подтверждение того, что вы это сделали недобровольно? И оказывается, что нет. Ну, потому что они говорят, вот начальник приказал. А где приказ? Понимаете, и в итоге выходит так, что мы сами себе постоянно подставляем. У меня есть тоже ролик, читайте всегда то, что вы подписываете, не ленитесь. Но знаете, что происходит в интернете? Когда вот мы устанавливаем какое-то приложение, мы совершенно не глянь, нажимаем, ставим галочку там, где я согласен с условиями там, и, и прочим, прочим, прочим. Я Да, я тоже не все читаю, но не все читаю в том случае, когда я понимаю, что в будущем данное, данный поступок, данный момент мне не навредит, ну, он не, не приведет к чему-то глобальному, я... Я вот эти вещи стараюсь учитывать. Если вдруг у меня нет времени, если у меня есть сомнения, я отложу обязательно все это дело. И потом сяду и перечитаю. Я согласен. Юридическая терминология, там составление этих контрактов, договоров и условий, обязательств и прочее, прочее, это доступно далеко не каждому. И, и это сложно для восприятия. Это так сделано. Это так работает. Это специально создано для того, чтобы рабы не понимали, что они подписывают. Ну, ребята... Тогда, наверное, вам стоит вместо того, чтобы сидеть и играть в компьютерные игры, заниматься какой-нибудь хернией, может быть, вам стоит тогда э, взять где угодно, в банке, там, в, в любом учреждении, образец или в интернете где-нибудь, образец типового договора любого, и начать его читать. Условия обязательства сторон, и читать его до тех пор, пока вы не вникнете в суть, пока вы не поймете, пока вы не осознаете, что следующие договора, которые вы будете брать в руки, э, контракты и прочее, вы их будете понимать. И когда вам говорят, вот подпишите здесь и здесь, я никогда не подписываю. Понимаете, в чем суть? Никогда. Я беру бумагу и читаю. Да, я, ну, сейчас уже, я не юрист, но я читаю быстро, бегло, и я понимаю, где, что, чего. И в первую очередь, конечно, я смотрю обязательства сторон, я смотрю форс-мажоры и прочее, прочее. Опять же, никто не мешает поинтересоваться там в том же интернете, собрать дополнительную информацию о работодателе, о о какой-то покупке, которую вы собираетесь совершить, посмотрите, отзывы почитать. Да, многие отзывы, многие э, ответы и мнения, они могут быть сфабрикованы. Тоже согласен. Интернет, он не является панацеей, он не является постулатом, он не является источником истины. Нет, конечно же, но э, не нужно забывать, что там есть правдивая информация, там есть точная информация. Конечно, она в море из-за лужи, но... Э, Старайтесь, как-то вот я пытаюсь лавировать. Да, я тоже не лишен ошибок, не лишен промахов, спотыканий и всего остального. Поэтому вас призываю ну хотя бы для начала, просто будьте внимательны и не подписывайтесь. Знаете, даже когда у меня, предположим, спрашивают там при оформлении каких-то бумаг у меня спрашивают, ваше место работы там, или еще что-то. Я понимаю, что во-первых, я не обязан им об этом сообщать. Это раз. Во-вторых, они не имеют ну, я не знаю, юридически, наверное, за спрос не бьют у нас, поэтому, в принципе, наверное, имеют право спрашивать. Но мы, добровольно соглашаясь, выдаем им свою конфиденциальную информацию. И я всегда в таких случаях отвечаю, что это закрытая информация. Вас это не касается. Ой, а что мне написать? Пиши что угодно. Ну, я напишу, что вы не работаете. Я говорю, нет, вы так не напишите, вы поставите прочер. Все. Или напишите, информация закрыта. Понимаете? То есть, когда теперь каждая, извините за выражение, шавка в любом учреждении, в любом углу, в любом кабинете, за любым столом сидит, и она считает, и ей сказала руководство, она же ведь даже не соображает, она же ведь даже мозги не включает. И они считают, что они вправе собирать обо мне информацию без моего на то ведомого разрешения. И получается так, что мы не знаем своих прав, мы не владеем информацией, мы отдаем им это все. Это неправильно. Старайтесь учитывать эти моменты, обращать на них внимание вокруг. И они не вправе отказать вам в выполнении ну, своей функции, в, отказать вам в оказании услуг всего остального. Короче, э, кто предупрежден, тот э, вооружен. Думайте, просто думайте. И лишний раз ничего не подписывайте, это однозначно. Вы таким образом себя ставите под угрозу. Я сколько раз вижу, как вот люди работают там, на тех же трехкопешных работах, как они выполняют указания своих начальств, боссов, и они там идут агитировать за чиновников, ну, в общем, короче, участвуют вот в подобного рода деятельности. там на эти сраные субботники ходят или еще что-то. Знаете, если бы ко мне подошел мой руководитель, какой бы то ни было, и там что-то мне сказал по поводу того, что завтра ты выходишь на субботник, я бы ему сказал, знаешь, что либо денежка прям сейчас кладется на стол, либо ты идешь на субботник за нас дворец. И мне безразлично, что человек меня уволит, потому что я не собираюсь работать на того человека, который вот так вот со мной поступает. То есть я для него изначально рад. Как-то у меня работодатель один спросил, а, говорит, Дмитрий, а сколько ты хочешь у ну, меня поработать? типа? Я говорю, знаешь, да. пока это будет рационально для меня. То есть пока это не потеряет смысл. О, говорит, типа ответ. Я говорю, ну вообще то не дебила брал себе на работу. И точно так же был момент, когда там 9 мая, вот это вот все у нас тоже отмечалось, и там позвонили из министерства, что там по труду, короче, там по всем делам, по торговле. Ну и Босиха, она так в шутку мне телефон дала, говорит, на поговори, типа тебя. Я ну, шутку взял, думаю, что, кто, что. Ну, короче, там какой-то представитель власти был, и она давай мне распрягать про то, какие флаги должны висеть на входе, какие бутоньерки должны висеть, как у вас сейчас там в РФ. Георгиевские ленты эти все, люди даже не знают, что это за лента, откуда, ее история и прочее. Такая чушь вообще, такая дичь. То же самое Триколор, это, это не советский флаг, а символ победы это советский флаг. Триколор, напротив, это был, это власовские войска, это, это ну, в общем, я не буду лезть в историю, но те, кто поступают не подумав, это дебилы. Вот я вам так скажу, как любитель называть все вещи своими именами, я вам так скажу, коротко ясно, дебилы. Вот и все. И тот, кто не думая подписывать, дебил, имбецил, но это недоразвитые люди, примитивные люди, это даже не люди, это существа, это всего лишь материалы, это рабы, которые, которыми воспользуется государство, начальник, там, система, в конце концов, И просто выбросит в итоге на помойку, как это всегда и происходило, и вы будете плакать, вы будете рыдать, не будет здоровья, не будет времени, ваши дети от вас отвернутся, как я это наблюдаю регулярно, что дети только ждут, чтобы родители загнулись, дабы там хату привезли, забрать и прочее, прочее. Ну. А мне все в свое время говорили, сейчас уже, наверное, не лезут с такими словами. Говорили, О, ну как это стакан воды никто не подаст. Да идите вы в жопу со своим стаканом воды. С моими деньгами, своими возможностями, с моими, э, с моими, как говорится, наследствами, которые я могу оставить, кому я захочу. Кому я захочу, племяннику, там, я не знаю, хочу человеку. Мне не только стакан воды, мне бутерброды с икрой с коньяком будут приносить каждый день и по, по одному моему взгляду, понимаете. Поэтому вот так надо жить, а не так, чтобы оплодиться и размножаться для того, чтобы видеть, или мне потом стакан воды кто-то принес, вы что, идиоты, вы что, мудаки, вы что, вообще без мозгов, что это за фраза такая, так же, как религиозно говорили, не веришь в Бога, значит, ты беспредельнич. Вы тоже дебилы, что ли, но вы вообще смысл слов, которые произносите, вы понимаете? И вот по поводу злости я хочу сказать. Вчера я как бы так намекнул, я да, отобразил этот момент, чуть-чуть его задел. Наша злость, это в первую очередь, это производная нас самих. И мы злимся из-за чего? Из-за того, что либо мы чувствуем, что мы теряем контроль над ситуацией, либо мы понимаем, что мы уже утратили контроль над ситуацией, либо мы чувствуем агрессию со стороны, либо нас обманули, вернее, как нас, не нас обманули, мы Захотели, чтобы нас обманули. А дальше все сложилось именно так, как, как в принципе и должно было сложиться. Мы просто не подумали об этом. Получается так, что большинство из тех ситуаций, которые нас злят и бесят, и выводят из себя, и провоцируют на негативное какое-то поведение, вы же поймите, что э, даже фраза «в споре рождается истина» чушь полнейшая. Вот я очень много фраз нахожусь, с которыми я готов спорить. Поговорок фраз. В споре может родиться только негатив, только ненависть и агрессия. В споре истины не может быть. Истина вообще не существует, если на то пошло. Но э, какой-то вывод, какой-то итог, он может родиться исключительно в диалоге. Он может родиться в сотрудничестве, в обсуждении. Может быть, даже в поленике. Понимаете? Может быть, даже в монологе он может родиться. Вот как я сижу там, что-то балаболе-балаболе, и в определенный момент, о, эврика, понимаете? Что с греческого переводится, э, с греческого, по-моему, да, Переводится как открытие. Учтите это, когда будет возникать ситуация, которая будет вызывать у вас негативные ощущения, негативное состояние. И забейте себе в голову это золотыми воздлями. Ну, это метафора, такое образное выражение. Надеюсь, никто так делать не станет. Вбейте себе в голову раз и навсегда, что злость она приведет лишь к негативным последствиям. Только уравновесив свой пыл, погасив его, уравновесив свое состояние, вы сможете принять разумно-извешенное решение. Вот, ладно, на этом я прекращу. Может быть, завтра мы с вами продолжим, потому что мне есть о чем с вами поговорить. Всего доброго.